Военно-морская любовь По морям Играя носится Синоноской-синоноской Как будто к меду Остается Синоноской-синоноской и, и, и конца мне Ему Благодушке-синоноской Внутрь прожектор Кем на ногтой в всем Синоноской а в ремне 100 раз такая медоносица, прямая ли влево ли вправо ли бросится, убежала медоносица, но удари с удовольствием, прибрука медоносица, ваша него и моя медоносица, обзоряла медоносица, всего это не стоит надо e Deus, e Deus, e vem